Вот так, ты слушай, когда баба, ты ее идешь людей в соборское браке или хуе? Никогда. Не будешь? Как она называется? Восточная сказка. <?rene> Восточная сказка. Ну, жопой ее называют. Я рукой за труп заткнился. Потому что жопа только была на планочке, а ноги висели так. У меня штука хороший. Слава тебе, Господи.